Добрый вечер. Позвольте представиться. Меня зовут Лаврова Оксана Мударисовна. Я являюсь доцентом кафедры органической химии в КНИТУ. И с этого года веду новый курс для себя по биохимии для магистров студентов направления химической технологии и профиля химии и биологически активных соединений в медицине и формации. и был разработан курс, и одну из лекций этого курса я хотела бы вам сегодня представить. Итак. Тема сегодняшней лекции будут липиды. Что же это такое, каково их строение и свойства. Липиды на самом деле это большой класс органических соединений, которые различаются друг от друга как составом, так и химическим строением. Но у них есть общие черты. Это такие как гидрофобность, то есть нерастворимость в воде, растворимость в органических растворителях, и они осуществляют метаболизм в организме, в том числе в организме человека. Одной из составных частей практически всех липидов являются жирные кислоты. Они входят в состав практически всех липидов, кроме холестерола. В организме человека жирные кислоты характеризуются следующими качествами. Они практически все имеют четное число углеродных атомов, у них нет разветвленных цепей, и э, есть двойные связи только в цисконформации. информации. На самом деле жирные кислоты э, бывают различного строения, но именно в, органи в организме человека э, соблюдаются эти три условия. На слайде представлены различные жирные кислоты. Они могут быть как насыщенные, то есть все связи у них могут быть одинарные, такие, например, как пальмитиновая кислота или стеариновая кислота. Могут быть ненасыщенными, содержать одну или несколько двойных связей. Моны ненасыщенные ⁇ это алииновая, пальмитоалииновая кислота. Вот эти названные жирные кислоты. В основном э, находятся в большинстве пищевых жиров и в жире человека. Полиненасыщенные жирные кислоты, те, которые содержат две и более э, непредельных связей. Они разделены между собой метиленовой группой двойной связи. Кроме различий по количеству двойных связей, кислоты также отличаются их положением относительно начала цепи. И обозначаются через греческую букву дельта или последнего атома углерода, и тогда они обозначаются буквой омега. И вот по положению двойной связи как раз относительно последнего атома углерода, полиненасыщенные жирные кислоты, делятся на три вида. Омега-9, омега-6 омега и омега-3 жирные кислоты. Незаменимыми в организме человека являются омега-6 и омега-3 жирные кислоты. Эти кислоты мы получаем с помощью пищевых продуктов. Они у нас не вырабатываются в организме. Омега-9 образуется путем превращения кислоты Омега-6 и омега-3 жирных кислот, то есть они не являются незаменимыми. И омега-6 жирные кислоты объединены под названием витамин F и содержатся в основном в растительных маслах. Омега-3 жирные кислоты у нас в основном содержатся в жире рыб, которые обитают в холодных морях. Исключением является альфа-линоленовая кислота – она имеется в конопляном, льняном и кукурузных маслах. Одним из видов липидов является воска. Это сложные эфиры высших жирных кислот и одноатомных спиртов. Они входят в состав жира, который покрывает кожу человека и животных. Двухатомные спирты образуют диольные липиды. И также есть нейтральные жиры. Это эфиры глицерина и высших жирных кислот. Три ациоглицеролы являются как раз жирами в нашем обычном понимании. Они наиболее распространены в человеческом организме и составляют примерно от 16 до 23% от массы взрослого человека. Состоят они из глицерина и высших жирных кислот. Жирные кислоты могут быть как насыщенные и мононенасыщенные то есть содержащий одну двойную связь по строению они делятся на простые и сложные в простых жирах все жирные кислоты они идентичны а в сложных соответственно они могут быть различными как представлено здесь на слайде следующей группой липидов а, а, подождите сейчас Будет показан опыт про растворимость и эмульгирование жиров. А сейчас опытным путем будем исследовать растворимость жиров. Для этого 6 проверок. Вначале нальем по а, несколько капель растительного масла. Пока девушка на видео разливает растительное масло, вспомним, какие у нас бывают жиры. То есть масла – это жиры растительного происхождения. Если мы вспомним их агрегатное состояние, они в основном у нас жидкие, кроме некоторых масел. Какие масла у нас растительного происхождения твердый состав имеют? Пальмовое масло и еще есть кокосовое масло, как, да, какао масло. И э, есть у нас животные жиры. Они в основном у нас твердого э, агрегатного состояния, твердые. Но тоже есть э, исключение. Это какой жир? Рыбий. Да, рыба у нас это животное, но рыбий жир он жидкий. Э, вот у нас э, растительные жиры содержат непредельные связи, то есть двойные связи, а э, э, Жиры животных содержат в основном насыщенные связи, то есть все практически одинарные. Надеюсь, уже Долива 6 пробирок. Затем в пробирки по очереди будут добавлять следующие реагенты. первую пробирку мы положим... Несколько капель хлорафона Как вы думаете, растворится? Да, потому что хлораформ у нас... Необходимо тщательно взболтать и посмотреть, растворился ли жир или образовалась устойчивая эмульсия или какие-то другие. Мы видим, что у нас однородная жидкость, то есть жир парафон У нас хлороформ угу. является органическим растворителем, а как э, говорилось на первом слайде, одним, из, одним общим свойством э, липидов всех это является их растворимость в органических растворителях, а в воде. Соответственно, они не, будут, не должны растворяться, потому что липиды обладают гидрофобностью, то есть нерастворимостью. Затем тщательно перемешаем, и мы наблюдаем образование устойчивой эмоции, все мы знаем, что жир нас с водой не смыгаем. То есть плавают в жира внутри поверхности воды. В третью проверку мы добавим раствор едкого калия. Едкий калий – это гидроксид калия. Калий -H. Или щелочек. Как вы думаете, что будет? На холоду Нет. Ну, то есть при комнатной температуре. Да. То есть в, при комнатной температуре у нас гидроксид калия взаимодействовать с жиром не будет, то есть образуется также эмульсия, и он не смывает. Омыление при нагревании и среда там еще должна быть. Карбонат в натрии будет реагировать. Правильно. При взаимодействии с карбонатом натрия происходит реакция, а теперь практически полное растворение. Они тоже образуются эмульсия на поверхности. То есть не внутри. В пятую проверку добавляем мыло. И раствор. У нас мыло. Мыло у нас будет взаимодействовать с жиром, да, и поглотить себя. Мыло вообще не останется. Там вообще не осталось его. То есть он растворился, получается, в мыльном растворе. Здесь практически полностью поглотилась мыльным раствором растительная маска наша. И шестую, последнюю пробирку прай добавляем спирт. При взаимодействии со спиртом, что у нас произойдет? Сложные эфиры. А, да, то есть у нас должны образоваться сложные эфиры и глицерин, да? но визуально будет наблюдаться тоже ну, эмульсия. Видимо, то есть надо нагревать, то есть... Просто так вот не прошел. А, на самом деле опыты делались сегодня, снимались по этому качеству. Да, то есть прямо перед вашей лекцией. При с тоже образуется эмоция. Если подождать, может быть, дальше бы, может, реакция прошла. У нас. Растворился жир, в данном случае, подсолнечное масло в хлорофоме в первой пробирке. Частично растворился пропонатик матрия Очень и да. растворился в мыльном растворе. Ну и вот наблюдаемые изменения, которые были. Да, то есть, как мы уже сказали, что хлороформ это органический растворитель, что подтверждает у нас… Да, то есть прозрачный на поверхности было и с едким калием, и с карбонатом натрия. То есть дальше, если подождать, скорее всего, с едким калием произойдет реакция омыления с карбонатом натрия, видимо, просто раздел фазы. Ну и следующей группы э, липидов – это являются фосфолипиды. Они представляют собой соединение глицерина или э свинкозина с высшими жирными кислотами и фосфорной кислотой. А и подгруппой фосфолипидов являются глицерофосфолипиды. Они наиболее распространены в организме человека и вы выступают в качестве общего предшественника э э фосфатидная кислота и э э используются для синтеза Три, ну, то есть жиров и фосфолипидов. Тут немножко это. Строение фосфатидной кислоты представлено на слайде так. Они входят в состав, соединений. в состав фосфолипидов, входят азот-содержащие соединения, циклический шестиатомный спирт и аназил, витамин В8, он еще называется. Так, и следующий подгруппа фосфолипидов – это сфингофосфолипиды. Они наиболее значимы в организме человека, так как располагается их большее количество в белом и сером веществе головного и спинного мозга. И также содержится в нервной системе, в печени, почках, эритроцитах. В качестве жирных кислот для сфингофосфолипидов выступают насыщенные и мононенасыщенные кислоты Строение представлено на следующем слайде. Вместо сфингозина может быть глицерин, а может быть сфингозин То есть вот эта группа или-или Следующая группа – это холестеролы они имеют в основе циклопентан-пергидрофенантреновое кольцо и являются ненасыщенными спиртами. В организме человека выполняют несколько функций. Структурную входят входит в состав мембран. А также транспортную функцию транспортирует жирные кислоты между органами и тканями, и являются предшественником витаминов D, желчных кислот и стероидных гормонов. Строение холестерола представлено на следующем слайде. Следующая группа липидов это гликолипиды. Они широко представлены в нервных тканях и в мозге. В основном размещаются на наружной поверхности плазматических мембран. Большую часть гликолипидов составляют церамид и один или несколько остатков сахаров. В нервной ткани главным образом церобозидом является галактазиоцерамид. Вот он представлен, схема на слайде. И как мы видим, так же, как и у предыдущих липидов, Фосфолипидов, да? Есть сфингозин, которая общая группа. А также может быть заменена на глицерин. Еще одна группа гликолипидов, хорошо представленных в мозге, это ганглиозиды. Они образуются из глюкозилцерамида и дополнительно содержат одну или несколько молекул сиаловой кислоты а также моносахаров и их производных. Ну, схематически изображены на следующем слайде. Если моносахара, галактоза вот, или глюкоза, еще несут в себе сульфогруппу, то такие гликолипиды называются сульфолипидами. Классификация липидов на самом деле очень сложна, так как... К вас липидов входят вещества очень разнообразные как по своему составу, так и по своему строению. Их объединяет лишь одно общее такое значимое свойство это гидрофобность. И по отношению к гидролизу они делятся на две большие группы, на омыляемые и неомыляемые. На слайде представлена классификация липидов. И видно, что среди неомыляемых липидов. Большая, содержится большая группа стероидов, в состав которых входит холестерол и его производные. Среди омыляемых липидов существуют простые липиды, то есть состоящие только из спирта и жирных кислот, и сложные эфиры, ой, сложные липиды, включающие кроме жирных кислот вещества другого строения. Ну, это фосфолипиды. Свинголипиды и другие. Следующим опытом мы проведем амбрегия электролиз жира. Для этого в одну пробирку мы найдем 2 мл подсолнечного масла. Не тот не то видео. Тут, к сожалению, не то видео немножко встало. Сейчас она просто очень долго наливала. Потом мы к подсолнечному маслу добавили спиртовой раствор щелочек калий-ОАШ и стали нагревать на водяной бане, при кипящей бане. Как мы видим, образовался однородный раствор мыла. Теперь добавим в него примерно 8-10 мл воды. И у нас образуется гидролизат масла. Ну, при взаимодействии, значит, растительного жира со спиртовым раствором щелочи у нас произошло омылиние, то есть образовался глицерин и э, соль выше жирной кислоты. Калевые. Полученный гидролизат мылок масла масло мы э, используем для следующих опытов. Определим составные части, из чего состоит у нас жир. Вначале... Разогнем на три проверки. Итак, в первую проверку мы зайдем 10 на раствор сверной кислоты. Равное количество. в кипящую ледяную баню и нагреваем до тех пор, пока на поверхности жидкости не появится жирный слой. Даже без нагревания видно, что слой уже начал образовываться. При длительном нагревании слой увеличивается. Это говорит о том, что у нас есть здесь высшие жирные кислоты. Ну вот видно, что при чем дольше греем, тем больше вот это э, на поверхности. На поверхности образуется жирный слой. Это доказывает наличие э, жирных кислот. Вторую пробирку мы набьем 10 капель раствора редкого натрия. Продолжение следует. К сожалению, презентации нельзя ускорить. Также появляется голубое окрашивание, которое говорит в образовании Ну и вот формула, да, то есть у нас при э, взаимодействии с э, гидролизатом масла э, при взаимодействии с серной кислотой. У нас образуются а, жирные кислоты и глицерин. да У нас при взаимодействии гидроксида натрия и а, серной кислой меди образуется гидроксид меди, который образует с глицерином комплекс, который обладает голубым цветом. В следующем опыте мы получим не соли выше жирных кислот. Берем а... Гидрализарт масла. И параллельно во вторую проверку мы наливаем мыльный на раствор. Как объект сравнения. Затем в каждую из проверок. Добавляем несколько капель хлористого кальция. И во второй прайверку тоже добавляем. Затем обе проверки тщательно перемешиваем. И наблюдаем следующее. Там, где мы использовали раствор гидролизат масла, у нас образуется нерастворимый осадок. Угу. С раствором мы... То есть, таким образом у нас образуются нерастворимые кальциевые мыла, да. А мыла, как мы знаем, бывают жидкие и твердые. Они зависят от этих металлов. Если нерастворимые... Да, она мне сегодня просто помогла, поэтому... Ей благодарность большая. Итак, неомыляемые липиды, как я уже говорила, это производные запрена, а животного происхождения, это холестерин и стероиды, и растительного происхождения, может быть, это терпены, а, которые включают спирты, альдегиды и кетоны. А, роль липидов на самом деле очень большая. Они... А, необходимы для процессов жизнедеятельности человека. И несут следующие функции. Это резервная энергетическая функция. Является основным энергетическим резервом организма. И из всех липидов в эту группу входит примерно 65-85%. И также источник энергии в мускулатуре, печени и почках. Следующая функция – это структурная. Как я уже говорила, она входит, они входят в состав мембран и являются еще также основным компонентом сурфактанта легких. Сигнальная функция выполняет рецепторные функции и взаимо задачи взаимодействия с другими клетками – осуществляя регуляцию функций клеток. И защитную функцию также это подкожный жир. Он является хорошим термоизолирующим средством и обеспечивает механическую защиту у внутренних органов. Спасибо за внимание.